Лишь ночные перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук Смельенный раздавался вдруг, Лишь лодка веслами махая Плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке Рожок и песни удалая, Но слаще средь ночных забав Напев торкватовых октав.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 и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора! Взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрило кораблей, подрезаю бурь с волнами споря по волнному распутью моря. Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег не неприязненной стихии и среди полуденных зебей под небом Африки моей.